Здравствуйте, с вами Виктория Суркова. Добро пожаловать на мое а, второе видео, посвященное переоцетопулярной остеотомии таза. А, я его писала целый год, и я поняла, что если я его сегодня не запишу, то значит я его еще очень долго не запишу. Мне очень приятно, что а, вы мне пишете. Ко мне поступило очень много сообщений в инстаграм, очень много людей, которые сталкиваются с, ну, именно с такой ситуацией, да, когда у тебя выбор между эндопротезом и такой вот необычной, как бы, на первый взгляд, операцией. Я отвечала на очень много вопросов, и я поняла, что второе видео все-таки будет ответом на самые ваши популярные вопросы. Отвечу на первый вопрос, когда я начала ходить. Смотрите, дело в том, что у меня как бы есть полнота, вы видите, что у меня есть лишний вес, и поэтому мой ортопед, у которого я наблюдалась, мне назначил ходить на костылях 4 месяца. В январе, перед Новым годом, он мне разрешил уже пользоваться тростью, и в январе первые дни... Всем привет! А я ходить начала сама. Делаю вид, что пользуюсь тростью. И в январе первые дни я ходила с тростью конечно у меня от силы меня хватило на неделю потому что я не знаю то ли у меня трость была неудобна то ли я настолько хотела уже ходить что она мне в принципе ну особо не понадобилась то есть я походила по лед где ну, были такие скользкие моменты я активно начала ходить я ходила в банк там платила коммуналки там пользовалась карточками небольшие покупки совершала потому что мне, мне же нельзя было после операции никаких нагрузок, до 5, до 5 килограмм там можно было держать в руках, поэтому я брала с собой портфельчик и покупала себе продукты э, по мелочи и старала, старалась максимум проложить пешие маршруты, чтобы как можно больше ходить. То есть установка моего врача была какая, чем больше ты ходишь, ходишь, плаваешь, тем быстрее твоя нога расхаживается и ты начинаешь ходить лучше. А, теперь, <смех> то есть, ну, как бы я добавлю, да, что а, январь я встретила Новый год, в феврале а, у меня была поездка в Киргизию, мы тогда очень много проходили рынков, мне а, стало интересно, как люди зарабатывают на Валберес, и я поехала в Киргизию, там мы очень много ходили, мы даже умудрились поехать в горы, немножечко погулять а, в лесу, то есть я хочу сказать, что в этой поездке я расходила свои ноги свою ногу, да, которая у меня была прооперирована. Но самое большое вот именно ощущение, когда я прям почувствовала, что нога наконец-то проснулась, она прям чесалась в этот момент, да, когда я начала ходить в бассейн. После первого раза я вылезаю из бассейна, и у меня просто безумно чешется нога. Безумно чешется, получается, наружная часть бедра. Как мне... Мой хирург и говорил, что какая-то доля бедра останется так и, ну, не проснутся нервные окончания на ней, да, а какая-то проснется. То есть я называю это разморозкой. Теперь второй вопрос. Болезненные ощущения. Почему-то мне много девушек пишут, что они перенесли такую операцию и испытывают какие-то болевые ощущения. Дорогие девушки и мужчины, которые еще мне не написали, возможно, или не общались со мной, давайте так. У каждого из нас своя ситуация, свое состояние здоровья, был свой хирург. В общем, я рассказываю свою историю, но в моей истории болезненных ощущений больше нету. То есть я теперь летом ношу сандали на небольшой танкетке, я даже ходила на каблучках, сейчас покажу какие. Вот, собственно говоря, пример каблуков, о которых я говорю. А, да, я ношу не шпильки, конечно, но небольшой каблучок. И я хочу сказать, у меня уже бедро не болит. То есть я хожу на них спокойно, как бы очень жду лета, поскорее наступит. Ну и второй вариант обуви, как бы популярный неболь ну я вам просто хочу донести такую мысль, что вот, допустим, раньше я не могла даже на тонкой подошве ходить. У меня из всей обуви были только кроссовки, поэтому а, болевые ощущения, ну разве что, может быть а, Внешняя часть бедра, которая еще не разморозилась, она может быть немножечко так вот, ее там почешешь, или там эпилятором по ней пройдешь, она побаливает. Ничего у меня не болит, я хожу спокойно, ничего, все нормально. Меня ничего не беспокоит, даже когда нога размораживалась, я называю размораживание свою поверх, верхнюю часть бедра, когда моя нога расхаживалась, мышцы просыпались. Я просто много ходила и сразу полетела плавать. Также я активно катаюсь на велосипеде. Правда, мне пришлось поменять свой любимый велик. Он был очень тяжелый. У меня более легкий велосипед, чтобы я могла его спускать сама. Тем более, стоит он на первом этаже. И я с этим справляюсь и хорошо катаюсь на велике, гуляю пешком. То есть, ну, как бы вот эта норма 10 тысяч шагов, я ее прохожу. То есть, я справляюсь. Кстати, буквально вот через месяц моей операции я полетела на самолете и выдерживаю поездки на самолете, то есть проблем с этим никаких не возникло, и э, как бы все, попрощалась с костылями, э, реабилитацию мне в поликлинике ну, не назначили, потому что получается по этой операции э, нету, реабилитации, а вот те, тем, кому делают эндопротезирование, им назначают реабилитацию, они прям едут в санаторий, такие деловые, и вот и отдыхают. Мне вот такого не назначили, ну и бог с ним. Главное, что теперь я хожу в бассейн, гуляю, плаваю, могу носить каблуки, и все, мне хорошо. Так, вот эту тему я, наверное, хотела бы осветить сама, потому что спустя год у меня реально возникла большая проблема на эту тему. Значит, смотрите, когда я вернулась с операции, у меня был очень низкий гемоглобин, то есть э, норма должна быть от 120 и выше у девушек, а я шла на операцию с гемоглобином 117, а вернулась с гемоглобином 70. Вот проблема, проблем, которая действительно у меня возникла, это... Я даже не знаю, как назвать это нормальным языком. В общем, терапевт безграмотно назначил мне терапию ну, для пополнения остатков железа. И, к сожалению, назначили внутримышечно уколы железа. Из-за этого у меня на моем целлюлитном голифе не рассосалось железо. Я не могла тогда ходить, а, а в аннотации было написано, что после укола нужно хотя бы 20 минут походить. Я не могла ходить, этот синяк остался, и теперь летом, когда все загорают, всех почему-то просто, я не знаю, повергает в какое-то дикое необесуемое «Боже мой, тебя что, бьют?» Нет, меня никто не бил, просто у меня железо не рассосалось. В общем, моя рекомендация вам. Обязательно пополнять запасы железа, проделайте обязательно капельницу после операции. Если на Авито найдете, найдите медсестру либо ходите на дневной стационар почему-то у меня в поликлинике дневной стационар даже со своим препаратом не делается может быть это особенности калининградской а, медицины но я хожу платно на дневной стационар и принимаю капельницы железа ну что а, закончить видео я хотела ответом на вопрос когда я буду делать вторую ногу значит отвечу я так что я поняла, что для этой операции действительно нужно выделить время. Это раз. Подготовиться финансово. Даже первый месяц вы долго не сможете сидеть на стуле. То есть поддерживая 90 градусов, вам всегда будет хотеться сделать угол 120, потому что это очень тяжело, а больше всего вам всегда будет хотеться прилечь. Я просто, ну вот по своей особенности, что ну не могу я долго лежать, постоянно смотреть сериалы, конечно, мне хотелось работать и понимать, что дни мои прошли вот, ну, не впустую. Эмоционально это не просто лежать целый месяц. Не знаю, есть люди, которые спокойно лежат, там побухивают, как бы спокойно, как бы у них все это проходит. Я деловитая. Мне нравится, когда э, я провела день не впустую. Да, конечно, я понимаю, что это здоровье и то, что как бы ну, не надо требовать от, органи от организма чего-то сверх, но... Такие операции надо планировать. То есть вы должны а, заранее понимать, на сколько месяцев, ну на месяца примерно четыре а, вы точно не сможете быть подвижной. Первые три месяца вам будет очень сложно сидеть на стуле. А, я это по своему опыту поняла. А, прям вот продумайте, где вы будете сидеть, как вы будете мыться, как ходить в туалет. И вторую ногу, наверное, я буду делать ближе к Новому году, наверное. И чтобы уже к весне я могла ходить. Ну, потому что мне было эмоционально тяжело, признаюсь, когда у нас был теплый сентябрь, как бы солнышко, хочется вот насладиться вот этим вот, ну, ветерком приятным, теплым, а ты дома лежишь. Я очень рада, что я сделала в конце августа эту операцию в 2021 году, и ну, начался сентябрь, то есть первый месяц я лежала и видела, как уходит лето. Ну, не знаю, в общем, все от вашей психики зависит. Когда хотите, тогда и ставьте свою операцию, но я ее буду планировать. Ортопед, у которого я наблюдалась после операции, сказал мне так, что обязательно сделай вторую ногу, потому что тебе положено только кесарево. А беременность при таком вывихе, под вывихе бедра, это очень опасно. У тебя просто все настолько усугубится, а это тем более набор веса после рождения, то есть первые полтора года ты будешь все время с ребенком, и когда тебе заниматься своей ногой. Поэтому сказал не разберись со своей ногой до своей первой беременности. Все, это вот рекомендация девчонкам, у кого еще нет детей. Вторая моя рекомендация, это, конечно, спланировать время, которое вы будете на реабилитации, и ну, наслаждайтесь этим временем, что... Вы восстанавливаетесь, вы сделали для себя самый лучший подарок, подарили себе комфортное ощущение в бедре, что у вас больше ничего не болит. Чуть-чуть потерпеть, походить на костылях и все, вернетесь на каблуки, будете активничать, ходить в зал. Я сейчас для себя поняла такой момент, что мне нельзя поднимать тяжести, в принципе, я не стремлюсь к этому, мне нельзя бегать, Прям вот в редких случаях я чуть-чуть подбегу, если мне вот надо успеть на автобус. И что еще? А, ну бегать, прыгать, да, нельзя. <социальные> вот, я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Я надеюсь, что они вам помогли что-то решить, что-то понять. В общем, не бойтесь этой операции. Воспринимайте любую операцию в вашей жизни как... Любовь к себе, заботу о себе. Потому что вы сами понимаете, в какое время мы сейчас живем. Кому-то повезло получить такую операцию, а в каком-то регионе или городе даже и не знают об этой операции. И люди ходят мучиться со своим артрозом и не знают, что им нужно менять свое бедро на протест. Поэтому будьте здоровы. Я закрыла свой гештальт относительно видео второй части после своей операции. А, подписывайтесь на мой канал. Я, я еще и финансовый коуч. Вот. Я просто хотела записать человеческое видео для людей, которые столкнулись с такой бедой. Понимаю, что я не одна такая. Это очень популярная проблема. А, я все-таки считаю, что чем больше добра ты отдал, в этот мир, тем больше добра к тебе и вернется. Все, желаю вам крепкого здоровья и до встречи в следующих видео. Пока-пока.